Ну что ж, я надеюсь, теперь вы расскажете, где ваша база с ядерным оружием. Я, конечно, долго думал над этим, но... Ах ты жалкая дрянь! Давай, Валера, нападение как следует, чтобы уже раскололось. Надоело уже возиться с ней. Та-дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает знакомить тебя с самой актуальной информацией по игрушечке Myth of Empires. Ну и в данном же выпуске я покажу и в деталях расскажу тебе, как же нужно правильно завербовать себе какого-нибудь элитного босса, ну или вообще любого враждебно настроенного на тебя персонажа. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока смотришь, пожалуйста, прожми лайкос под данный видос, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я, как обычно, буду рад, Тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Myth of Empires и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и сразу же хочу пояснить тебе, для чего тебе стоит вербовать воинов пожирнее и помассивнее. А для того, чтобы на твоей стороне всегда было крепкое плечо и ты всегда чувствовал себя более защищеннее на высоком уровне локациях. Не думаю, что если у тебя все хорошо и все замечательно на стартовой локации, у тебя также будет ровно в каких-нибудь горах. Или в пустыне, или еще хуже, в заснеженном каком-то биоме Там будет настоящий хардкор А для того, чтобы тебе можно было комфортно путешествовать, отбивать лагеря, зарабатывать денежку Тебе необходимо будет, конечно, завербовать достаточно серьезного и хардкорного воина под твое командование Ну что ж, для начала давай начнем с подготовочки. Сразу же давай зайдем в чертежи и посмотрим, с какого уровня тебе будут доступны пытки И вот эти все интересные инструменты для приручения вот этих вот жестких наемников а вообще, начинают они открываться с 13 уровня. Но если ты хочешь приручить воина помощнее, посерьезнее, тебе хотя бы как минимум нужен 25 уровень твоего персонажа, ну или же гильдия, в которой имеется вот такая стоечка под названием Болезненные удары. Эта стойка позволяет тебе истязаться над мучениками 40 уровня максимум. Неважно, не будь то это обычный какой-то, дати будь то это какой-нибудь главарь или же вождь, то есть элиточка. Нас интересует, как конкретно сегодня вождь. Ну и дальше у нас по списочку идет следующее. Ну и, по след... ну и дальше по списочку идет следующая такая стойка для пыток. Это стойка жестоких а, пыток. Она позволяет истязаться над воином еще большего уровня. Ну достаточно, говорю, будет вот такой вот, потому что даже на сороковом уровне можно такого, такого нехилого хардового воина себе подобрать. Крафт ты видишь у себя перед глазами. Это твердая древесина, сырое мясо и медный слиток. Ну и сразу же, что касательно навыка. А, навык у тебя... Ну и сразу же, что касательно навыка. Навык у тебя будет прокачиваться под названием «Вербовка». И если ты хочешь познать в этом деле дзен, то тогда вбухивай свои, значит, очки экспертного знания вот сюда, вот в эту строчечку. И у тебя эта ветка будет прокачиваться гораздо быстрее. Такой, такой своеобразный мини-лайфхак тебе от братишки Скретча. Пользуйся и не благодари. Где же построить такую стоечку, спросишь ты. Давай я тебе сейчас продемонстрирую, только заберу отсюда свои шкоры. А погнали. Все, ты можешь построить вот в этом вот столе. Я уже не раз к нему обращался, он называется скамейка архитектора да помещаем сюда недостающие компоненты и вот она значит стоечка для болезненных ударов нам в принципе она идеально подойдет крафтится она всего 2,5 минуты а если ты встанешь за работу сам то ты ускоришь этот процесс да и у тебя твой станочек сделается гораздо быстрее в районе где-то на 40% быстрее делается любой предмет если ты подходишь и работаешь за стоечкой сам плюсом тебе еще дают намного больше опыта но пока наш персонаж делает станочек для пыток давай посмотрим еще об очень важных элементах. То есть необходимо подготовиться тебе как следует. Просто так с голыми руками и с голой задницей ты ничего не сделаешь. Во-вторых, давай смотреть, что тебе понадобится. Тебе понадобится тяжелая дубинка, ну или же обычная какая-нибудь дубинка, которая позволяет оглушать умирающих воинов. Давай посмотрим также в чертежах, где ее можно открыть. Все дубинки и прочие элементы для извращений ты сможешь открыть в той же вкладочке приручения. Да, вот здесь, вот также на 13 уровне, или на пятнадцатом, да, у тебя открывается простая а, дубина, но лучше сделай посерьезней, да, если ты, например, идешь на кого-то пожестче, то тебе желательно сделать и дубинку пожестче, как минимум, хотя бы, пускай это будет 25 пятого уровня дубинка, да, а, вот она так и называется, плотный кутин, не используй какие-то другие дубины булавы из оружия, ни в коем случае, потому что это точно не поможет, ты просто будешь убивать своих подопытных и получать за них просто-напросто опыт, нам же нужно приручить воина, поэтому тебе нужны контакты Конкретно вот такие вот дубинки, запоминай, простая дубинка, а, здесь значит у нас плотный кутин и следующий у нас уровень идет, например, это тяжелая дубина и в описании можешь понять, что там очень тяжелая дубина, ею можно оглушать умирающих воинов, этот момент очень важен, запомни его. Ну и соответственно крафт ты можешь найти также все достаточно легко и просто, ну и также очень тоже важный момент, не забудь про это, если ты идешь на какого-то хардкорного босса, да, и хочешь его захватить, тебе обязательно нужно будет сделать какую-нибудь цель. Обычная веревка тебе не подойдет, нужно будет как минимум сделать бронзовую цепь, а лучше всего цепочечку под названием цепь стальная, тогда она точно удержит практически любого босса. Бронзовая цепочка нужна будет для того, чтобы привязать испытуемого подопытного к твоей стоечке для пыток, без этого... Ты привязать его не сможешь, он у очнется и, скорее всего, тебе наваляет. Также хочется отметить то, что для нашего с тобой способа подойдут немножко извращенские методы. Мы будем заманивать врагов в ловушку, и только там мы будем их умерщвлять. А для того, чтобы мы могли нормально убить и нам хватило необходимых ресурсов, сразу же затарься, возьми себе побольше копий. Пускай это будут какие-нибудь бронзовые копья, или же стальные, или же еще лучше. Но именно копья, потому что именно копья... Да, именно древковое оружие, или же древковое, поправь меня в комментариях, если что, может достать гораздо дальше и ударить твоего врага на расстоянии. Поэтому берем древковое оружие. Итак, давай подытожим. Нам нужна с тобой дубина, это раз. Нам нужна, значит, стойка для пыток, это два. Как минимум это болезненные удары. Дальше нам нужна цепочка, или же металлическая, или медная. Можешь, можешь для удобства сделать вот такие вот болты с тупым наконечником для того, чтобы оглушать цель на расстоянии, потому что да, мы все-таки идем на жесткого воина а такие болты делаются следующим образом подходим вот к такой вот стоечке она называется ступка, заходим в нее и видим рецепт а, вот такого вот базового лошадиного транквилизатора для него нужно гнилое мясо или же оно называется мясо в, в маринаде вот такое вот протухшее, также растительное масло, древесный ясень и горох вот эти, вот эти штуки нам потребуется для того, чтобы сделать вот эти вот стрелы, которые смогут на расстоянии оглушать твоего противника. Это тоже очень важный момент, прошу обрати на это внимание, да, не упусти, так будет тебе гораздо проще справиться с твоим врагом. И крафтятся они вот на этом вот столе под названием платформа осадного орудия, или же попросту в простонародье кузница. Заходим значит сюда и смотрим, вот он у нас рецепт этих самых э, стрел. Каменный болт с тупым наконечником, не перепутай, он тебе как раз таки очень Сильно а, поможет И вот они, те самые базовые лошадиные транквилизаторы Здесь у нас также присутствуют Если у тебя возникнут какие-то трудности Для начала крафтишь вот такие вот обычные бронзовые стрелы Они называются, непонятно почему, но они на самом деле каменные И только с них ты сможешь сделать вот такие вот стрелы а, с, кам... с тупым наконечником Они нужны для, для того, чтобы когда у нашего врага останется совсем мало жизней а, Можно будет пострелять в него такими стрелами Тем самым мы его оглушим и, конечно же, потом начнем процесс приручения. Ну что ж, давай уже выдвигаться, я тебе в деталях покажу, как это делается. Ах да, чуть не забыл, возьми как можно больше с собой еды. Ну что ж, базовые штукенции мы вроде бы все учли. Пойдем, поедем уже, посмотрим на нашу томилку. Ну и пока мы с тобой скачем к месту, где мы расположили нашу томилку, сразу же хочу отметить то, что не старайся привести издалека откуда-то э, таких мощных бойцов. Потому что они у тебя просто-напросто с твоей лошади спрыгнут, да, не доехав до конца, и ты уже с ними ничего не сможешь сделать. Поэтому строй вот такие вот ловушки там, милки, поближе к какому-нибудь логову, где ты сможешь выманить какого-нибудь топового бойца или же топового вождя или же главаря. Да, у нас видос получится достаточно длинным, но оно того стоит. Поэтому, зритель, прошу досмотреть вот его до конца. Дальше будет очень много интересного. В частности, вот такая вот ловушечка тебе понадобится. Да-да-да. Как она делается, давай продемонстрирую. Лучше всего делай ее из глиняных стен. Также тебе потребуются глиняные двери, да, они тоже попрочнее. Комната, значит, 2 на 2. обносим стенами. С этой стороны у нас один вход, да, справа получается. В противоположном направлении, да, то есть слева левее должна быть лестница, вот с этой стороны. Это сделано для того, чтобы враг вот отсюда за тобой забегал, вот здесь вот спрыгивал, да, и вот здесь у тебя был небольшой промежуток, чтобы просто-напросто открыть и закрыть двери. И все, враг в ловушке, вылезти он не сможет, если, конечно, он не умеет карабкаться по стенам, но, по крайней мере, я почему-то не находил таких врагов, которые умеют Покарабкаться по стенам даже на 40 уровне И даже если это вожди Ну и так как элитный боец у меня уже Вот там томится да в моей томильне Для наглядности я постараюсь согреть бойца Более низкого уровня Выманиваем из лагеря бойца элитного бойца можно выманить тоже достаточно непросто, но посложнее конечно же будет, потому что когда вы будете его агрить, за, за ним скорее всего побежит его свита, вот так вот просто стрелами настреливаем а, завлекаем на себя бойца чтобы он шел только за нами потому что он имеет свойство обратно возвращаться да для того, чтобы он по вам не пробивал да используйте деревья как укрытие да вот я сейчас например спрятался, он по мне ударить не может, и пойдем подальше, отойдем пойдем, отойдем, родной, я тебе кое-что расскажу пойдем, пойдем, пойдем, элит Бойцы, конечно, будут вас оттачить гораздо серьезнее, поэтому старайтесь, прячьтесь вот за деревьями, и тогда они у вас точно не попадут. Ну и все, ребят, подводим его к нашей ловушечке, все очень легко и просто, да что ж такое пробивает. Ну айда, подходи уже сюда, ты, прыщелыки несчастные. Давай, давай, заходи, здесь у нас кабак, да, три топора, здесь у нас девки, пиво, все как ты любишь. Да проходи уже, если он не проходит, да, если он дальнобойщик, просто становимся вот сюда и ждем, пока он сделает правильный. Выбор. Все, ребят, заходим наверх и ждем, пока он поднимется за нами. Боец за нами поднимается, спрыгивает за нами в ямку и мы за ним закрываем ловушечку. Все, этот головорез уже никуда не денется, он в нашем распоряжении. Ну и для того, чтобы аккуратненько его к себе подвести, сначала настреливаем ему в голову, отличненько. Ну а потом, друзья, берем копье, про которое я и говорил. Дривковое оружие подойдет для этого как никогда, с кстати. Вот таким вот образом мы вырубаем да, При попадании этого бойца И теперь тебе ничего не остается Как его просто-напросто взять Убираем наше оружие и берем бойца. Подходим к нему, зажимаем клавишу Е. E, и у нас здесь появится такая кнопочка, как поднять бойца. Берем его вот так вот на ручки и несем в нашу томилку. Да, томилка должна быть достаточно близко. Ну что ж, после того, как мы захватили элитного бойца, мы просто подходим, значит, к стойке для пыток. Пусть это будут болезненные удары, либо же вот такая улучшенная стойка. И просто при наведении у вас появится такая надпись, как привязать вашего, значит, раба к этой стойке. Но это при условии, если у вас будет цепочка, про которую я говорил ранее. Поэтому, если ты не в курсе, пересмотри это видео еще раз, чтобы максимально быть подготовленным к этой процедуре. Потому что, если вдруг что-то ты забудешь, то у тебя все пойдет не так, и твой боец, конечно же, скопытится, пропадет, либо ты не сможешь его долеть и так далее. Ну что ж, допустим, привязали мы его. Какие наши действия? Во-первых, смотрим на вот эти вот три шкалы. Первая шкала здоровья, вторая шкала у нас послушание, третья шкала у нас отвечает за то, насколько ты крепко привязал твоего рабака, твоей вот, вот этой вот штукенции. Естественно, естественно, самый основной показатель, конечно же, это послушание, следи за этим, как только оно достигнет 100%, войн станет твоим. Но для того, чтобы достичь этого уровня, тебе необходимо будет очень хорошо попотеть, если ты идешь на какую-нибудь элиточку. С простыми бойцами гораздо проще, но если ты идешь на элиточку, времени уйдет около 2-3-4, а то и больше часов. Например, вот этот у нас уже висит около 2 часов и всего лишь 24%. Послушание можно ускорить, если использовать определенные какие-то плюшки, определенные банки и так далее. Во-первых, еды нужно положить в стойку для жестких пыток. Это вот сюда, вот как минимум в этот слот. Она будет автоматически расходоваться. Во-вторых, тебе необходимо будет покормить твоего раба. В инвентарь раба ты кладешь любую еду и отсюда ты его принудительно кормишь именно ручками. Да, вот, например, мы сейчас нажимаем покормить и вот эта синяя полоска, которая находится под здоровьем, будет восстанавливаться. Ни в коем случае не допускай, чтобы эта синяя полоска опустилась до нуля. Ну и также, чтобы ускорить процесс и прокачать свой навык ты можешь сам взаимодействовать с этой стоечкой Просто нажимаешь на стойку, не на раба, а на стойку Зажимаешь Е и вот здесь у тебя будет стойка жестких пыток использовать Нажимаем сюда и начинаем потихонечку разъяснительную работу вести Во время этой разъяснительной работы а, вот этот навык послушания будет прокачиваться немножко побыстрее То есть полоска заметно пойдет вверх и также будет прокачиваться твой навык в списке твоих легендарных навыков Он так и называется вербовка. И еще один важный момент, тоже учитывай его, иначе у тебя ничего не получится. Когда ты взаимодействуешь вот с этим вот лично сам, имей у себя в запасе достаточное количество еды. Потому что когда ты начинаешь вести разъяснительную работу, энергия у твоего персонажа будет заканчиваться просто моментально. Но есть способ и другой, например, для этого тебе потребуется уже какой-нибудь твой наемный работник свободный. Принеси его с собой, пожалуйста, привези в это место. Также его можно будет привязать. Нажимаем просто-напросто сюда на эту стоечку И находим здесь вкладочку Вот это вот, отправить NPC на работу И выбираем нашего воина То же самое, но с меньшей эффективностью Будет делать твой прикрепленный воин Но знай, что воину нужна еда Это раз И второе, тебе нужно будет вручную подкармливать Вот этого вот пленника, которого ты поймал То есть вот этой манипуляцией подкормить Так как твой наемник подкармливать его не может И ты рискуешь прийти И увидеть здесь совершенно ничего Потому что твой наемник Бездарь не справится с поставленной задачей. Поэтому, если ты хочешь приручить нормального вождя племени, какого-нибудь хардкорного, жесткого тебе нужно будет сюда периодически подбегать, наблюдать, проверять и так далее. И тогда у тебя все получится. Но ну, если ты будешь выполнять все рекомендации, про которые я сегодня рассказал, ты поймаешь желаемого топового воина и будешь всегда при элитной охране. Я понимаю, что я сегодня наговорил с три короба, но по-другому в деталях эту ситуацию никак не объяснить и не обрисовать. Надеюсь, информация для. Для тебя была полезной и как томить теперь элитных воинов ты знаешь и станешь гораздо опытнее после просмотра этого видео если же ты считаешь что братишка скрэч что-то недорассказал что-то упустил то поругай его в комментариях напиши мол ты такой-то плохой давай расскажи еще про то и про то как правильно томить и я в следующем видео добавлю предложенную тобой информацию ну что ж продолжай играть только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует